Бог, велик наш Бог, велик наш Бог Бог мой, жизнь моя Бог мой, счастье мое Бог мой, радость моя всегда Душа поет Аллилуйя Бог мой, жизнь моя Бог мой, счастье мое Бог мой, радость моя с тобой громко поет Аллилуйя! славлю тебя ночью днем сердце мо вместе с тобой громко поем у тебя.